Ребята, всем привет. Напишите под этим видео, какой мне конкурс провести. Давайте проголосуем. Придумайте что-нибудь. На 500 подписчиков буду производить конкурс. Буду 500 рублей вам давать возможность выиграть. Всем пока. Жду комментариев.